ксении сегодня мы поговорим о такой теме по вашему запросу кстати плюсы и минусы аппарата какие есть плюсы в аппаратных техниках какие есть минусы почему перманентный макияж вообще делается аппаратом ведь есть возможность взять ручку и делать ее ручным методом и очень дешево платить за расходный материал но на самом деле очень большая армия поклонников аппаратных методик связано это с тем что самый первый большой плюс на мой взгляд что аппарат это наш помощник он помогает нам выбрать режим работы помогает справиться с любым типом кожи потому что э, если например э делать базовой техникой прокрас губ или бровей, то она подходит абсолютно для любого типа кожи и дает позитивный эффект на выходе, то есть через месяц-полтора-два мы видим хороший, красивый, заживший цвет. Даже если сложности были во время работы, потому что тип кожи не предполагает такое легкое внесение. Знаете, обычно это такой жирный, плотный, водянистый верхний слой. Тип кожи такой. Так вот, второй момент из плюсов. Это, наверное, то, что есть точность и скорость внесения. Точность от того, что в качественном оборудовании действительно очень точный ход иглы, который мы можем контролировать, и когда мы ведем ровную линию, мы уверены, что когда мы смоем пигмент, который лег сверху, мы увидим именно эту ровную линию, да, потому что аппарат он дает вот эту точность. Чаще, конечно, это можно применить для оборудования, которое чуть выше ценовой категории, да, я бы сказала 100 тысяч плюс, вот примерно такая ценовая категория. Все, что дешевле, оно дает тоже свои плюсы, много очень много модульных вариантов также, но при этом модульные варианты, они уже не такой точно имеют ход. Если мы говорим о скорости, то есть ряд машинок, которые... Предназначены обычно для начинающих, они дешевые, это такие машинки, которые попробуйте перманентный макияж. И это оборудование, оно больше рассчитано на скорость, нежели на мощность. И в этом случае должна быть тоже своя техника работы. Но вместе с тем оба, обе эти характеристики, и скорость, и, и точность иглы, они дают вам возможность проработать быстро и качественно. Скорость вашей работы, она действительно увеличивается. Если мы сравниваем с ручными техниками перманентного макияжа, то вы можете за 20-30 минут сделать очень большую работу, которую вы не сможете сделать физически, если используете ручной аппарат, ручное оборудование. Еще один плюс, это то, что есть множество разных конфигураций, которые дают возможность с успехом работать по коже тела. То есть, если мы пигментируем где-то пятна, может быть, отсутствие меланина, витилига, если где-то мы пигментируем орелу, соска или рубцы, то в этом случае аппаратом, на мой взгляд, пользоваться проще, быстрее. Он имеет свою мощность, это помогает мастеру. Так, Следующий плюс, и на сегодняшний день это один из самых важных, наверное, плюсов, что аппарат может дать пиксель. Тот эффект, который нужен чаще всего на, при прокрасе м, края, например, на бровях, края на веках, когда мы вырисовываем стрелочку, и при таком напылении на губах. Вот этот эффект пикселя очень сложно получить ручной техникой, на мой взгляд, вообще невозможно. Поэтому, когда мы пользуемся аппаратом, это прямой путь к тому, что мы пиксель получим. Вот на сегодняшний день это тренд, поэтому мастерам, которые хотят э, иметь большую клиентскую базу, привлекать эффективно клиентов, иметь классные фоточки сразу после, все равно нужен аппарат. Третий плюс – это то, что э, модули имеют... Э, они безопасны, они имеют определенную систему, которую чаще всего разрабатывают в лабораториях, которая дает возможность не так сильно травмировать кожу, которая дает, ну, естественно, что они стерильные, естественно, что они одноразовые. То есть вот этот эффект, он тоже очень позитивный, очень классный, и безопасность модулей – это большой плюс, на мой взгляд. И еще один момент, что... В аппаратах обязательно нужно обучиться первоначальной технике. Хотя нельзя говорить, что это только для аппаратного, аппаратной методики, да, для ручной методики это тоже нужно. Но если вы обучитесь правильно первой ну, такой технике базовой, то тогда у вас вообще сложности не будет с аппаратом, вы быстро войдете в профессию, и у вас будет такая хорошая скорость при при возврате своих инвестиций да, в первоначальных, которые вы затратили на обучение, на приобретение первичного набора. Теперь перейдем к минусам. Что касается минусов, то это, наверное, все-таки стоимость модулей, потому что чаще всего модули на ручные э, методики они стоят намного дешевле, в разы дешевле, чем модули на аппаратные методики. Да, и Иногда бывает так, что чем больше игл в пучке, да, чем ну вот, если мы говорим о том, что иглы бывают разные, да, что бывают там, единицы, тройка, пятерка, и вот чем больше э, игл в пучке, тем дороже модуль. У некоторых производителей такое тоже наблюдается. Но э, тут надо говорить о том, что чаще всего в последнее время мастера пользуются одним модулем, это единица, либо стандартная, либо более тонкая. И естественно, что это один из самых дешевых модулей, это удобно второй минус в том что аппаратов нужно несколько потому что всегда есть вероятность как при любом оборудовании что он сломается внезапно и вам нужно будет чем-то либо закончить процедуру либо встретить с чем-то следующего клиента поэтому да действительно это один из самых сильных минусов заключается он в том что любое оборудование может сломаться следующий минус это что если вы приобретаете дешевое оборудование в районе ну скажем до 20 тысяч рублей скорее всего что оно при активной работе поработает полгода и затем уже либо сломается, либо выйдет из строя, либо будет какой-то ход иглы уже не такой четкий, как вам нужно, и вам нужно будет его заменить. Да? То есть э, этот минус он заключается в том, что вам постоянно нужно приобретать новое оборудование для того, чтобы оно было достойного качества. И, э, Четвертый минус ⁇ это он в том, что у вас никогда не получится взять машинку и сразу же сходу сделать перманентный макияж, если вы никогда этому не обучались, потому что это достаточно опасно. Но это можно, в принципе, к перманентному макияжу отнести, потому что э, обычно новички, они допускают самые серьезные ошибки при макияжа. если к вам приходят клиенты у него какие то проблемы с формой с асимметрией с залеганием пигмента чаще всего это связано с тем что э, эту технику вообще этот прокрас и этот татуаж делал новичок поэтому супер важно и такой супер важный минус да, что вам нужно обучиться что вам нужно выбрать качественную школу и найти э, преподавателя который правильно донесет до вас всю самую ценную информацию ну что, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, и мы будем снимать для вас следующие видео. Пока!